Здравствуйте, меня зовут Екатерина Мартьянова и сегодня я хочу поделиться радостью о том, какого прекрасного профессионала я нашла. Несколько месяцев назад я решила начать свой бизнес в интернете. Я попробовала продавать свой курс разными путями. Один из них – это вебинары. Вроде бы все делала по правилам, проходила тренинги, но продажи не шли. И случайно я увидела восторженную рекомендацию одного знакомого о том, как у него все пошло по-другому после консультации с желтым мужиком. Я сначала присматривалась, очень много было теплых слов об обучении, но потом решилась сама и не пожалела ни разу. Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Таких профессионалов очень сложно найти. Человек видит все ошибки просто моментально. Я постепенно начала менять свой подход к проведению вебинаров. Мы прорабатывали моих тараканов, страхи, технические моменты, технику речи. И мой результат такой. За месяц всего лишь ненавязчивой работы конверсия взлетела с нуля до 6,5%. Я просто не представляю, что было бы, если бы я еще и выполняла все задания полностью. Но с ребенком маленьким очень сложно заниматься бизнесом и обучаться одновременно. Но будем двигаться дальше. Спасибо Желтому за то, что он такой есть. Просто чудо и подарок нам всем, кто работает на вебинарах.